Добрый день, открытый микрофон, Калмыкия, Санал Молотков. Наконец-то мы дождались Валерия Антоновича. Валерий Антонович только что вышел из город дела. Вот, Валерий Антонович, прокомментируйте, пожалуйста, ваше задержание. И за что, как и почему? Ну, я находился в одиночном пикете, ты извиделся? Да, да, да, да, я снимал вас. Возле меня находился сотрудник полиции, капитан. Он вдруг потребовал от меня объяснений, я дал объяснение, с моих словом записал. Я думал, на этом вопрос исчез, Но вдруг ему кто-то позвонил, ситуация изменилась, и меня привели вот сюда. Ну, говорили, правда сказали, что все будет нормально. Просто напишите новое объяснение, собственноручно. Угу. Когда я пришел сюда, меня повели в кабинет. Небезызвестного подполковника Духмана. -Ладно. Почему там не занес, Здесь мероприятие so это проводить нельзя, понимаете? Ну ну наша земля, наша проходить. Родина. У вас есть хозяев земли? Да. Никто Никто это... Мораль? Ну всё, а о чём тогда? Никто Но об этом не говорит. Тогда? Сейчас это мероприятие здесь проводится. Какое, какое мероприятие? Скажите, назовите это мероприятие. Как, как оно называется, это мероприятие? Мы что, в ремонтном проводим это. Мужчина, назовите это мероприятие. Как оно называется? Какое, какое место находится? На... Если Паран, нас не слышат Ребята, вы же не я слышите Какой Реально закон? Мы на, мы на газорте можно. Да, можно. Должны же быть основания Мерите, пожалуйста, Какие вы. основания для приглашения? Вот юрист с Сейчас, сейчас подойдут веби. представители мэрии Вот они должны А вот они подойдут Полиция не Предупредить, чтобы люди честно разговаривали Вы за порядок Конечно, я обеспечу Сегодня, если вы 28 декабря 43 -го года нас выселяли по, по закону, по закону, нас всех выселяли по закону, ребята, это же был закон, и вы бы, вы бы, вы бы стояли бы и, бы и сажали бы нас в автобусы, ребята. вот мой дед, он мог быть все. Он мог быть Хорошо. предателем. Хорошо, сейчас а? подождем представителей мэрии. Он мог быть предателем. Нет, нет, нет да. конечно. Нет. Да. Ну о чем тогда проблема? Про это никто сейчас да. не говорит. Да. Про это никто Мы сейчас не говорит. По а сейчас по подойду. По сейчас по подойду. По Будем разъяснять. А а а про тюльпаны, я что ли, с тобой <с разговаривать? какие тюльпаны? А про что с тобой разговаривать? Со мной не надо разговаривать. Ну а что ты тогда Потому что это не закон.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 Потому хорошо, что я хорошо. сейчас там находился в маске я Обычно я на улице хожу без маски А в помещении одеваю Так вот Ну поначалу вроде бы Разговор Начался с того, что Что вы хотели сказать этим пикетам? Я говорю, я хотел сказать, что я поддерживаю хабаровчан угу. Которые борются за свой выбор Начал ему объяснять, что Федеральные власти поступили очень некрасиво, когда арестовали губернатора, которого народ выбрал, и увезли в Москву. Кем бы ни был этот губернатор. И вот тут он прицепился. А вы что, поддерживаете фургала? Я говорю, у меня что написано, что я поддерживаю фургала? Да вы знаете, что он преступник? Я говорю, ну пусть суды, пусть даже если он и преступник. Но тогда, говорю, об этом, если вы знаете, что он преступник, значит об этом знала федеральная власть. А он был трижды депутатом Государственной Думы. Ну вот мы зацепились, и он тут перешел на личность, начал кричать. Я тогда встал, я говорю, выйду из этого кабинета. И этот подполковничек в гражданской одежде ударил меня в плечо. Угу. Я отклонился, в смысле, получил удар, я угу. пошатнулся. Он говорит, садись, ты из моего кабинета не выйдешь. Я говорю, вот ты Тут мы перешли на, на личности, я стал материться, он стал, я не скрываю. Потому что мы были в кабинете, он первый начал меня оскорблять, начал обозвал меня сволочью. Угу. Говорит, конченая сволочь. Я говорю, знаешь что, парень, давай выйдем на улицу и спросят у тысячи человек. И я уверен, что все тысячи человек тебя сволочью обзовут. После этого он немного... А капитан сидит и слушает. Я капитана предупредил, ты будешь свидетель. Я специально придаю огласки это дело. Он будет свидетелем. И если капитан будет врать, значит он такой же подлец, как этот Дукманов. А Дукманова я, я намеренно сейчас буду действовать так, чтобы этот Дукманов вообще не работал в этом органе. Не место таким людям так. В отпуске он был или не в отпуске, меня это не волнует. Салажонок он, между прочим, при этом. Младше меня намного. Тыкал мне, толкал меня. Думает, он в кабинете погоны одел. И он царь-бог. Потеряет работу, подумает, плакать будет. Ой. Вот да. и все. Валерия. Все на этом. Да. Пойдем туда. Завтра мое, мое заявление ляжет прокуратур. Все, все, все хорошо, отлично. Да, пойдем Подошел по Семен Николаевич